Привет! На связи как обычно Антон. Создание косплеев это очень кропотливый, трудоемкий и денежно-затратный процесс, но итоговый результат определенно стоит всех усилий. В этом выпуске я решил подготовить для тебя удачные и правдоподобные косплеи, которые ты точно узнаешь. А перед началом просмотра не забудь поставить этому ролику лайк и подписаться на мой канал, если еще не подписан, и обязательно досмотри видео до конца, в конце видео у нас конкурс на 500 рублей. Также обязательно поделись, кто из выпуска произвел на тебя наибольшее впечатление. «Ну что ж, я начинаю!» Вот знаете, я не представляю ни одного человека на этой планете, причем неважно, какого он пола, который бы не умилялся этому чудо-созданию. Признаться, я и сам-то не могу пройти мимо, поэтому представляю к вашему вниманию удивительный косплей Грута. Грут – это дерево-пришелец с планеты X, которое обладает невероятно добрым сердцем и необычайной храбростью. Сам он целиком выглядит как дерево, только которое умеет ходить, говорить и даже сражаться, чего в одной из частей смог удивить зрителей своей силой и предрасположенностью к командному ну и, конечно, многим полюбился он именно благодаря своим чудесным глазкам. К слову говоря, создателю этого косплея удалось сделать удивительную точную копию грута. Для реалистичности некоторые элементы его костюма заделаны под древесную кору и украшенным хом. Несмотря на то, что сам мох выделяется не так явно, но он присутствует на голове, плечах и некоторых частях тела. Косплей получился приближенным к виду персонажа и, соответственно, настоящего дерева. Лично мне он очень понравился. Именно таким и хотелось бы видеть грута в жизни. А ну фанаты Лего, а что вы скажете про такую вот огромную фигурку? Вот блин, буквально сегодня, идя по коридору, наткнулся на маленькую игрушку Лего, которая постоянно случайным образом оказывается у меня под ногами. А тут тебе огромный косплей Боба Фета. Это второстепенный персонаж фантастической киносаги Звездные войны. Появлялся он всего пять раз с короткими репликами, от отчего мало кому запомнился. Но создатель этого косплея явно добавит ему популярности. Ведь его размеры – это что-то. Ему удалось удачно подобрать цветовую гамму, даже ноги, которые, казалось бы, отличаются своим оттенком от туловища, идеально сочетаются со всеми элементами. На руках фигуры, как и в настоящем наборе Лего, имеются специальные выемки, для того, чтобы поставить туда какую-нибудь пушку, флаг или любой другой небольшой предмет. На квадратную грудь нанесен рисунок брони и косички. Я, кстати, был весьма удивлен косички. Костюм классный, хоть и внешне он кажется довольно простым, поскольку не состоит из необычных материалов, над его окрасом, размером и детализацией автор поработал на славу. А следующая красивая девушка... Ой, то есть костюм. Это талисман бренда Медион, Razer Girl. В общем, девушка-интеллектуальный робот. Создатели признаются, что, несмотря на то, что пришлось отдельно рисовать, вырезать, красить и подготавливать каждый элемент, сам костюм вышел достаточно простым в работе и довольно дешевым в цене. Он состоит из пенопласта и черной тканевой основы, на которую все это дело крепится. Авторы настолько постарались над его окрасом, что визуально кажется, словно снаряжение сделано из какого-нибудь твердого, тяжелого и непробиваемого материала. Хотя на деле оно очень легкое. Стоит отдать должное качественной работе дизайнера, который добился такого эффекта при помощи элементов потертостей, созданных при помощи обычной краски. Вот сколько замечаю самые маленькие частички, которые кажутся незаметными и создают целую картину. Помимо самого костюма был сделан и парик, окрашенный амбре, состоящий из светло-серого и голубого цветов, а также закрытый шлем. Наверняка носить шлем не особо удобно, ведь он не оснащен дышащей подложкой. Но вот парик очень хорош думаю что фанаты варкрафта сейчас точно придут в восторг да и для меня лично именно этот косплей является фаворитом это персонаж громош адский крик он буквально скопирован с игры и перенесен в настоящий мир тот, кто над ним трудился, придал коже Громоши реалистичные ямки и царапины, что, собственно, играет ключевую роль. Костюм оснастили татуированными частями тела, подвеской с черепом на шее и черепом на поясе, клыками и проколотым носом. И самое крутецкое – это его огромный топор. Я даже не знаю, что мне нравится больше – сам Громош или его топор, ведь на нем тоже проделан каждый элемент, начиная от гравировки и клыков, заканчивая качественным окрасом. В общем, моему удивлению и восторгу нет предела – очень стоящая работа привычно, что мотивацией для создания косплея зачастую служат именно людские персонажи. Их и создавать проще, и прорабатывать на примере живой модели. Необычным решением автора было создание косплея Ворона. Художник Робоб, проживающий в Сиэтле, сделал вручную костюм любимого персонажа из ДНД. И он даже говорит, если случайно встретите меня на улице, не стесняйтесь здороваться. У Ворона ярко-оранжевые выделяющиеся глаза, правдоподобные когти и даже имеется свой прикольный костюмчик. Вот это я понимаю. Реалистичности придают и перья, которые аккуратно лежат и красиво смотрится в целом. Я не знаю, кому Рабо продал душу, чтобы так качественно и сотворить. Но оно того стоило. А это гнол. Он появляется и картой в Хардстоун, и персонажем Вов. Но что же он такое на самом деле? Гнол это гиеноподобное существо, которое обычно странствует организованной группой. Во главе стоит самый сильный член клана, командующий существами через страх, угрозы и жестокость. Как и его история, персонаж выглядит довольно жутковато. Лично у меня сразу возникают ассоциации с каким-нибудь злым волком из детских сказок или фильмов ужасов. Гнола оснастили большим топором, он одет в кожаную и железную броню. Также имеются желтого цвета наплечники. На его шее расположен большой ошейник с шипами, несмотря на то, что косплей меня явно пугает, его идея очень понравилась, особенно то, как в него вжился человек. А вот мы дошли до аниме. Это чудесный и очень милый косплей Мику Хацуне, японской виртуальной певицы, которая была создана компанией Криптон Future Media. Да, это действительно голос, созданный программой, и он используется для записи музыки. Мику Хацуне имеет длинные волосы, которые окрашены цветом морской волны и убраны в два хвостика. Ее одежда состоит из юбки, кофты и рукавов, которые отделены от верхней одежды. Для дополнительной декорации используются наушники с микрофоном, которые дополняют образ певицы. К слову говоря, костюму даже доработали надписи на левой руке 01 а это хищник сам персонаж лично мне знаком из игры mortal kombat частенько любил за него играть также есть одноименный фильм с его участием не хочет управлять нами он не желает уничтожить все миры он и другие представители его расы дерутся и убивают лишь из спортивного интереса как говорится в его истории выглядит он грозно и злостно вряд ли с таким захочется подружиться у него острое оружие на руках и жуткая маска которая в косплее заделана так что во время того когда модель говорит она шевелится вместе с губами имеется небольшой щит и острое оружие копье сзади голова состоит из плотно сплетенных дред дополняют образ и другие элементы например заделана поджелезную броня обожженная кожа и череп на спине а косплей этого персонажа понравится каждому любителю мультфильма «Футурама». Ребята решили смастерить косплей Зоидберга, человека подобного инопланетянина с планеты Декапот-10. И, честно говоря, работа выдалась на славу. Они отлично сделали все детали, от чего костюм смотрится очень красиво и правдоподобно. В качестве образа они выбрали его стандартный лук, в докторском костюме и тапочках. Да, я бы, мягко говоря, удивился, увидев в жизни такого доктора. Если вам нравится такой жанр фильмов, как ужасы, то вы ну просто никак не могли не слышать о Чужом. Этот пришелец пришелся по нраву колоссальному числу людей и навечно остался в их сердцах. Так один парнишка решил своими руками соорудить костюм Чужого с абсолютного нуля. Что у него из этого вышло, сами можете видеть. Косплей получился очень красивым и устрашающим. Для большего эффекта, кстати, создатель даже добавил слюни. Думаю, в таком костюмчике на Хэллоуине ему каждый человек был бы готов отдать последние конфеты. Так, ну а на очереди персонаж и основной герой вселенной Хэлло – Мастер Чиф. Это спартанец второго поколения, состоящий в дивизии войск специального назначения ВМС Кон. Также он стал одной из ключевых фигур в Войне Человечества и Ковенанта. Косплей же на него выдался не менее крутым и впечатляющим. Отлично были проработаны все детали и главные черты персонажа. Красивые цвета, хорошее качество материалов. В общем, получилось пушечно. Автор непременно заслуживает респекта. А сейчас вы увидите одну очень крутую броню из игры, которая является любимицей многих геймеров. Ну-ка Т-51. Это набор уникальных частей силовой брони, приобретенных в одном из дополнений к Fallout 4. Костюмы были окрашены в тематику ядер колы и использовались для продвижения безалкогольного напитка. Вариант же косплея отлично подходит под это описание и повторяет все самые главные из игры. Ходить в таком и рекламировать напитки вы, конечно, запаритесь, но вот почувствовать себя персонажем игры у вас наверняка получится. Как по мне, классная работа, заслуживающая лайка. Джулиан Чекли и его студия Order 66 Creatures and Effects создали полностью мобильный костюм, изображающий персонажа Грумгар из Звездных войн, эпизод 7 Пробуждение Силы. Снаряжение невероятно детализировано, на его создание ушло 100 дней. В его груди также было установлено устройство для изменения голоса в реальном времени и встроенный усилитель, так что владельцы могут походить как на охотника с наемником, так и на него самого. Джулиан говорит, что самой большой проблемой при создании этого костюма было сделать его достаточно легким для ношения, потому потому что это такой огромный костюм, что только одна ступня весит около 20 килограмм. Он был удостоен награды за лучший общий костюм на мероприятии Star Wars Celebration Europe в июле 2016 года и обеспечил давнему фанату Звездных войн место в книге рекордов Гиннеса 2018 Gamers Edition наряду с сотнями других игровых достижений. Теперь я спешу показать еще один крутецкий косплей на одного из персонажей мира Overwatch – Солдата 76. Солдат 76 вооружен по последнему слову техники. В сражении он полагается на импульсную винтовку со встроенным отделением для ракет, а также на многолетнюю сноровку и боевой опыт. И этот костюм идеально подчеркивает все его основные характеристики и черты. В нем продумано буквально все – от маленьких деталей маски до оружия, повторяющего все игровые принты. В общем, получился косплей действительно годным и порадует любого фаната, как игры в целом, так и конкретно этого персонажа. Следующий герой, думаю, в представлении не нуждается. О нем знают как все поклонники вселенной Марвел, так и люди далекие от этой сферы. Речь идет о Железном Человеке и его нереально крутом костюме. Мне кажется, что создатель этого чуда потратил немало сил, времени и денег на его реализацию. Вы только посмотрите, как здесь все круто сделано. Начиная от качества материала, его идеально ровных и блестящих цветов, и заканчивая обалденной подсветкой и открывающимися частями, создается впечатление, что этот костюм был взят из фильма и снят на видео насколько все здорово сделано готов поспорить что фанатов железного человека и людей занимающихся косплеями уже потекли слюнки на очереди очередной косплей с вселенной overwatch но на этот раз по всем известному киборгу гэнди и его легендарному облику Синтай, который можно получить за тысячу кредитов или из контейнера годовщины что же касательно косплея, то он мне вовсе нравится больше, чем моделька из игры. Очень красивые части тела, имеющие разнообразный, подходящий под стиль окрас, дополняют друг друга и создают непередаваемые эмоции при одном взгляде на него. Меч, как и грудь с поясом и некоторыми другими местами подсвечиваются светодиодами. На костюме имеются все необходимые надписи, что делает его неотличимым от игрового варианта. В общем, все, что только захочется фанату игры и любителя Гэнди в нем есть. Непременно ставлю лайк автору этой идеи. У него все получилось нельзя было не упомянуть никакого костюма из трансформеров поэтому я и решил добавить в выпуск вот это чудо его создатель шил костюмы сколько себя помнит даже с раннего детства сначала все началось с картона и горячего клея а затем превратилось в стирол и Crazy глю из которого и сделан этот робот он оценивает время которое потребовалось ему чтобы построить его в два года с примерно двумя часами работы в день и общей стоимостью около 2000 долларов на это могло уйти немного меньше времени но некоторые аспекты костюма изменились когда марк работал на Ними. К сожалению, чтобы вернуть костюм обратно в форму машины, потребовалось бы полностью перенастраивать его части, чего автор совсем не хотел. Ему нравилось чувствовать себя главным в этом громадном роботе и осознавать, что это было сделано своими руками. Костюм получился непередаваемо крутым, с возможностью управления частями тела и выделяющейся подсветкой.